Можно снять с себя финансовую часть, делегировать максимально много задач, постоянных расходов на целые две миллиона рублей, кратили постоянных затрат на 500 тысяч рублей. Хотите масштабировать свой бизнес? Слушайте реально внимательно. Всем привет! В прошлом видео мы поговорили о том, как сейчас можно снять с себя финансовую часть. Поговорили о бухгалтерах, поговорили о финансовых директоре на аутсорсинге. В этом же видео мы подвели к тому, что лучше сразу работать с профессионалами, с реально успешными кейсами, чем тратить время на найм сотрудника. Я еще расскажу, какие можно использовать инструменты, чтобы максимально максимально сократить время в операционке или вообще выйти из нее и какие управленческие решения нужно постоянно искать об этом поговорим прямо сейчас, но прежде чем начнем, подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с вами Ивша Николаев, поехали! Если у вас микро, малый, средний бизнес, вы постоянно сталкиваетесь с задержкой заработной платы, никак не можете регламентировать работу сотрудников или хотите масштабировать свой бизнес, то слушайте реально внимательно, стараясь в этом видео дать только работающие инструменты. В этом видео я дам вам два работающих инструмента, благодаря которым вы сможете принимать более верные управленческие решения. Но помимо операционки не менее важно и стратегическое управление. Когда вы удаляетесь детально контролировать и выстраивать финансовую часть, то неизбежно попадаете в ситуацию, когда вы уже не успеваете планировать расширение компании, увеличение прибыли. А что самое важное в стратегическом планировании? Ну, естественно, нужно создавать мероприятия, которые увеличивают прибыль. Мы знаем четыре типа, как можно это сделать. Первое, нужно повысить выручку. Второе, нужно сокращать постоянные затраты, нужно сокращать переменные затраты и нужно увеличивать показатели рентабельности. Что можно сделать на реальном примере по сокращению постоянных затрат? Мы работали в Москве с предпринимателем Николаем Ивановым. У него свой интернет-магазин. Постоянных расходов у него было 1,2 миллиона рублей. Ну, это довольно средний показатель для Москвы, да, там больше сотрудники получают и так далее. У Николая был большой интернет магазин, да, там спортивных товаров и сейчас есть. Провели довольно очевидные решения по сокращению расходов. Мы вывели программистов за штат, то прибавил нам 300 тысяч рублей ежемесячно. Дальше мы сократили офис, что наполнил нам 50 тысяч рублей в месяц. Но вот так по чуть-чуть мы сократили постоянных затрат на 500 тысяч рублей. В случае, если это был, например, не интернет магазин, а производство игрушек, то можно было бы снизить себестоимость некоторых материалов с поставщиками о скидке, покупать в предоплату дешевле, выйти на китайских поставщиков и так далее. Что касается планирования этих мероприятий, советую максимально подключаться к Trello. Это бесплатный инструмент и работать со всеми оттуда. Делегировать максимально много задач и лишь проверять их выполнение, а не саму заниматься мелкими задачами. Сейчас мы немного разобрались с теме стратегического планирования, теперь давайте поговорим непосредственно о самом страшном и сложном да, о финансовом учете. Во-первых, очень важно составить финансовую модель. Она будет моделировать вам отчет по прибыли. Ссылки к этому видео мы оставим ссылку, пример с ДДС, который можно будет вести, Там будут видеоинструкции и понятная навигация. Плюсом мы прикрепим шаблон финансовой модели, которая поможет вам срезать текущий факт и запланировать новые гипотезы по увеличению прибыли. Также очень важно ввести платежный календарь. Он как раз и поможет прогнозировать и тем самым предотвращать кассовые разрывы. Откуда все это знаю и почему уверен, что это все работает? На самом деле, моим первым кейсом была вообще мама она предприниматель с огромным опытом всю жизнь в операционке закупала товар в там это магазин открытие магазина обслуживание магазина все это было на ней и только после внедрения управленческого учета найма персонала с моей помощью ей удалось выйти из рутины ну и оптимизировать этот магазин дальше конечно же были более крупные региональные компании я стал тестировать гипотезу приходить в компании расспрашивать чем они занимаются и как они считают вообще свои деньги работал в самой крупной э, продакшн студии на южном урале ru с которой кстати, сейчас записываю этот ролик. Вообще, я дружу со своими клиентами. Это несложно, потому что они очень сильно мне благодарны. Хочу отдельно сказать, что я развиваю направление директоров на аутсорсинге. Это моя услуга. Я и моя команда развиваем эффективную систему управления вашим, ну, вашим делом, предоставляем понятные цифры, избавимся раз и навсегда от кассового разрыва. У нас в команде много квалифицированных финансистов. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Прямо сейчас приходи на мой канал и смотри все актуальные видео, потому что там очень много полезной информации в мире финансов и очень много полезных бесплатных материалов.